Всем привет! Сегодня у меня очень маленький заказик. Быстренько вам покажу. Так что я взяла на этот раз. Взяла очищающие полоски для носа. Здесь получается 4 штучки. 4 полоски. Но если пользоваться раз в неделю, на месяц хватит. Что у нас полоски делают? Удаляют черные точки, предупреждают появление комедона, способствуют стужению пор, матирует. Я хочу попробовать. Из этой же серии я взяла вот такой тоник лосьон от черных точек, тоже способствует удалению черных точек, эффективно очищает поры, увлажняет кожу, тоже хочу попробовать, и сыну тоже предложу, пускай будет, так, это я взяла, это я взяла мужчина, уже не первый раз беру пену для бритья. А очень нравится, потому что обеспечивает ультрагладкое скольжение, защищает кожу от микропорезов и даже превращает сухость и стянутость. Так, Еще коктейль. Это у меня уже второй коктейль. Первый коктейль у меня был с ванили. Сейчас я взяла шоколад и вишня со вкусом вишни. Мы пьем с ребенком вдвоем, с сыном. Поэтому нам хватает где-то вот такого пакетика на две недели. Смотрите, здесь очень много витаминов. Я уже снимала видео, много раз показывала. Бьюти эффект, комфортное похудение, заряд энергии, уменьшает отечность, снижает тяжесть желудки, укрепляет иммунитет, уменьшает чувство голода. Здесь на этикетке, в принципе, все написано. Не буду еще раз вам рассказывать, потому что уже много раз говорила. А самая классная штука это сыворотка. Так. Увлажняющая тональная сыворотка для лица. Подтянутая кожей совершенный тон в течение всего дня. Создает мгновенный эффект лифтинга. Парохотистая текстура, легко наносится и распределяется. Вот так выглядит. Знаете, очень удобно. Места много не занимает. Можно даже в косметичку. Вот такой цвет, если вам видно. Я специально немножко нажала, чтобы показать. Вот. Но у меня сегодня только небольшой заказик. Надеюсь, было вам интересно. Взяла вот по этому каталогу.